Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Продолжаю серию видео по поводу лучшего способа инвестирования. Сейчас нахожусь в Перу, в долине Инков. И продолжаем тему. Продолжаем тему про... Третий способ, да, который начал набирать популярность в 80-90-х годах 20 -го века способ инвестирования. Этот способ был связан с. Ну, то есть он включал в себя две компоненты, две составляющие. То есть первое это распределение активов в так называемый всесезонный портфель, кто то его называет. Да? То есть идея заключалась в следующем: то есть нужно покупать активы разного класса, то есть это должны быть и сырьевые активы, это должны быть акции, это должны быть облигации, это должны быть э, ну, инструменты с фиксированным доходом, да, то есть крат краткосрочные. Идея заключалась в следующем, что ну, можно назвать ее asset allocation, да, то есть э, распределение активов. В чем заключался смысл? Э, первое. Э, Родоначальником, можно, можно, можно сказать, данный, данной концепции был Джон Богл. Он создал в 80-м году Вангуард, управляющую компанию, которая начала создавать индексные фонды, в которых инвесторы платили минимальную комиссию которую инвестировались в разные классы активов, и вся ваша задача сводилась к тому, что просто раз в год делать ребалансировку, ребалансировку портфеля. И действительно за 30 лет, то есть как я говорил в предыдущих видео, действительно за 30 лет эта э, концепция да, набрала очень большой вес. То есть, как Технический анализ в свое время проиграл историю инвестирования по стоимостному инвестированию, как также, точно так же стоимостное инвестирование в конечном итоге проиграло а, распределению активов, а, и здесь действительно имеет место это быть, почему данный инструмент начал набирать такую большую популярность. Потому что, опять же, я говорю, Джон Богл про это начал развивать эту тему, потому что говорили о том, что комиссия снижали комиссию, инвестировали, снижали налоговые э, налоговые издержки инвесторы в, дан, в, дан, в данную стратегию, и в конечном счете получается, что на растущем рынке, да, если мы говорим, что начало началось в 80-х годах, э, то в 80-х годах это были самые высокие процентные ставки. То есть в 80 х году в Америке процентные ставки, ставки банков составляла порядка 20 процентов. А, и получается, что за вот эти вот 30 лет а, стратегия, которая позволяла купить диверсифицированный портфель через индексные фонды, сократить издержки, платить минимальную комиссию, чтобы не было никакого активного управления, то есть эти фонды показали самые выдающиеся результаты. Даже вплоть до того, что Уоррен Баффет говорил, заявлял о том, что действительно, если вы хотите купить индексные фонды SP500 да, и забудьте о, о ваших активах на 30-50 лет. А, это я рассказал о третьем способе инвестирования, и он действительно был очень крут. Что мне хочется сказать в заключении? В заключении хочется сказать о том, почему я считаю, что сейчас пришло время других продуктов, других инструментов, и об этом поговорим в завершающем видео этого, этой рубрики. Как я уже говорил, что... Начало зарождения и активное развитие данной стратегии пришлось на времена, когда были постоянные снижающиеся процентные ставки. То есть процентные ставки в Америке за 30-40 лет снизились с 20% практически до нуля, если мы говорим там 2007-2008-2009 годы, да, то есть проценты падали до нуля. То есть в ситуации, когда у вас дешевый кредит, в ситуации, когда у вас очень много денег, в этом случае растет все. Растет абсолютно все, да, то есть у людей растет потребительская активность. Да, у вас кредиты, стоимость кредитной карточки обслуживание. Вот представьте себе, в России сейчас возьмем и снизим обслуживание кредитной карточки, да, станет там ставка по кредиту 10%, ставка по ипотеке станет 3,5%, ставка по автокредитам будет в районе 7%. Да, то есть это будет активное потребление. И, соответственно, из-за того, что 10-процентные ставки постоянно падали, вы могли на самом деле не заниматься никаким активным управлением. Мы еще поговорим, что такое активное управление. Активное управление, я говорю, в понимании трейдинга. То есть оно действительно проигрывало долгосрочному инвестированию. И стратегия asset allocation очень круто работала. Но сейчас приходят другие времена, я уже об этом достаточно много говорю. Мы входим в период, когда не будет спасения, то есть когда даже распределение активов по разным классам не будет являться спасением. Потому что сейчас облигации стоят дорого, они не являются защитным средством, если будет глобальный экономический кризис. Фондовые рынки стоят чрезмерно дорого, они тоже будут падать. Золото, ну, золото, возможно, как-то это будет использоваться, но опять-таки, чтобы все росло, это уходит в прошлое. Мы находимся на этапе нового абсолютно концепции инвестирования, связанного с активным управлением. Но активному управлению не в плане трейдинга, а активным управлением в плане выбора классов активов, в которые инвестировать. У меня на этом все, надеюсь, было полезно. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы приходили уведомления по поступлению новых видео, комментируйте, задавайте вопросы, принимайте то, что я сказал, не принимайте, да? то есть будет движение, запишу очередное новое видео. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.